Доброго времени суток, дамы и господа. В тот момент, когда мы прокачиваем известность в контенте Dragonflight, мы получаем различные баджики, мы там убивая различных рарников, их вылутываем, и они автоматически проюзываются. Это происходит до того момента, пока мы не получим максимальную известность. У драконьей экспедиции и у кентавров это 25 уровень, а у клыкаров и союза Вальдрахина это 30 уровень. В тот момент, когда мы уже... Проходим эту планку, когда мы лутаем максимальный реноун, максимальную известность с какой-либо фракцией. Все какие-либо баджики, которые мы вылутываем с любых абсолютно источников, становятся предметами. И что довольно-таки уникально, эти предметы можно пересылать по учетной записи Battle.net. Они привязаны к Blizzard записи нашей. Что хочу вам порекомендовать, что хочу вам посоветовать. Я хочу вам порекомендовать просто-напросто не использовать эти баджики на мейне. Да, вы можете сказать, что там же парагон-сундук, как ты мог о нем забыть? Ну, что я могу вам на это сказать? У меня вот аддон есть, замечательный, парагон-чест, как так он называется. И я уже открыл три сундучка, например, с Драконьей Экспедиции. Открыл один с Клыкарами, три с Кентаврами, два с Союзом Вальдракина, Проюзал кучу боджей, и все это в целом зря. Зря по той причине, то, что уникального лута нет, голды даются тысяча, и то есть эти парагон-сундуки, они настолько бедные, что их даже лететь забирать так лениво на самом деле. Поэтому те баджики, которые вы лутаете, различные артефакты Драконьих Островов, охотничьи трофеи, эпические баджики, которые вы получаете, например, за еженедельные квесты, к примеру, вот помощь союз, мы получаем каждый баджик абсолютно. Я рекомендую вам эти баджики просто-напросто оставить на твинков. В тот момент, когда вы твинку отправляете от баджик, вы получаете даже не 500 репы, вы получаете либо тысячу, либо полторы тысячи. Все это происходит из-за того, что вы жапали полностью известность, и у вас имеется поручительство верного союзника, которое разгоняет набор репутации. И этот набор репутации также работает на баджике, поэтому высылать баджики на твинков ради открытия рецептов для профессий, ради покупки стартового какого-то эпического гира, например, 389 по ноже, 376 перчатки в драконе экспедиции, это в целом нормально, это в целом выгодно и полезно. Это все, что я могу вам сказать. Не стоит, правда, юзать баджики на мейне, просто накапливайте их потихоньку и пересылайте на твинков. Уверен, эта реализация намного лучше, чем просто-напросто все это юзать на мейне Такую идею вам хорошую подкину Пользоваться ей или нет Все, конечно, от вас зависит Может, у вас, конечно, и твинков даже нет Но, быть может, вы там боялись делать себе твинка, качать на нем репу вновь Но хотя бы с помощью баджиков это все можно ускорить Так что действуйте Всех вам благ Счастья, здоровья! Берегите ноги, мойте руки, не забывайте о ссылочках в описании, к тому же там имеется для вас замечательный розыгрыш. До скорого!